здравствуйте дорогие друзья возможно вы слышали что в россии очень большой алиментный долг 156 миллиардов рублей 156 миллиардов рублей когда об этом долге говорят всегда упоминают что это нерадивые отцы не хотят ни в какую содержать своих детей и вообще ни копейки не платят ужасная ситуация однако есть один нюанс никто никогда не считал а сколько всего алиментов выплачивается и никто никогда не считал, какое отношение вот эти 156 миллиардов, казалось бы, громадная сумма, имеют к общему телу алиментного долга, который уже выплачен. Вы очень сильно удивитесь, но 156 миллиардов рублей это менее 2% от всего объема выплаченных алиментов. Кому же все-таки пришло в голову и удалось посчитать общую сумму выплаченных алиментов, я расскажу далее. Наша организация «Семейный фронт» провела самое настоящее научное исследование на эту тему. Ссылочка на их статью находится в описании к этому ролику. Там же в описании вы найдете ссылку на нашего юриста, который решает любые гражданские вопросы, связанные с разводами, разделом имущества, с алиментами, с порядком общения с детьми, с порядком проживания этих детей и так далее. Обращайтесь, он дает консультации онлайн по любому мессенджеру и может также вести дела дистанционно. Итак, начнем с того, что ни Росстат, ни Федеральная служба судебных приставов не ведут вообще никакой статистики о выплаченных алиментах. Это странно и действительно негде взять цифру, которая бы показала общий объем именно выплаченных алиментов и какое отношение к этому объему имеет цифра в 156 миллиардов. Зато Росстату известна сумма, начисляемая за год заработной платы, и от этих данных можно как-то отталкиваться. Среднемесячная заработная плата работников организации по данным Росстата составляет 51 344 рубля. Среднесписочная численность работников организации составляет 43 317 000 человек. Соответственно, если умножить одно на другое, то мы получим общую начисленную за год заработную плату работников наемного труда в организациях. И у нас получится 26,7 Триллиона рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2020 году было возбуждено 383 883 исполнительных судопроизводства по алиментам с окончательным направлением копий исполнительных документов в организации для удержания периодических платежей. Таким образом, доля сотрудников организаций, ставших в 2020 году плательщиками алиментов, может быть оценена как 383 тысячи разделить на 43 миллиона, получается 0,89%. Структура неполных семей по данным переписи населения на 2020 год предоставлена в таблице в исследовании и на ее основе может быть определена средневзвешенная доля алиментов для неполной семьи 28,64%. Таким образом, за 2020 год 0,89% сотрудников организации стали плательщиками алиментов и среднее отношение алиментов к их общей совокупности зарплате составляет 28,64%. То есть годовой оборот по выплаченным алиментам за 2020 год составляет 67,7 миллиарда рублей. Эта сумма получилась благодаря перемножению совокупной заработной платы на процент алименщиков и на тот процент, который составляют алименты в их зарплате. 67,7 миллиарда рублей. Далее, согласно данным Федеральной службы государственной статистики по продолжительности брака до развода, Половина разводов происходит не позднее 7 лет, что составляет 11-летний срок уплаты алиментов до достижения ребенком совершеннолетия. А это означает, что в рассматриваемом нами 2020 году алиментоплательщики, которых обязали платить алименты за предыдущие 10 лет, продолжают ведь выплаты в данное время. И поэтому суммарная величина годового потока алиментов будет приблизительно в 11 раз больше. Таким образом, за 2020 год организации перечислили за все исполнительное производства по алиментам 745 миллиардов рублей. Теперь берем эти 745 миллиардов и умножаем на среднее количество лет, которое обычный алименщик выплачивает эти алименты. То есть еще раз умножаем на 11 и получаем. 8,2 триллиона рублей. И вот за вот эти вот 11 лет, за которые люди выплатили 8,2 триллиона рублей алиментов, сформировался маленький такой алиментный долг в 156 миллиардов. Поделите 156 миллиардов на 8,2 триллиона и вы получите 2%. Вы получите, что тело алиментного долга по всей стране, хоть и звучит страшно: 156 миллиардов это вроде много, но в процентном отношении это всего лишь 2 процента, даже меньше 2 процентов. От себя я добавлю то, чего не указано в этой статье. Алиментный долг – это не только вот все те замечательные честные алименты, которые там мужчины и женщины действительно должны своим детям. Буквально половину из этого алиментного долга составляет неустойка за несвоевременную выплату алиментов. Ну, человек, неважно, там, что он делал, болел там, или не имел работы, половина от этого всего – это неустойка. Еще в этот совокупный алиментный долг входят такие странные ситуации, когда один человек на одного ребенка вдруг задолжал 17 миллионов рублей. Как такое может быть, если даже в Москве, даже при сегодняшних ценах на 18 лет содержания ребенка уйдет не более 9 миллионов рублей, как можно задолжать 17, это непонятно. Но там случилась математическая ошибка, в результате которой человеку просто начислили огромный долг. А поскольку механизма списания алиментных долгов у нас в стране не существует то этот человек пострадал просто из-за одной математической ошибки и сейчас у него отобрали права ему ограничили выезд за рубеж он живет абсолютно серой жизнью покупает все за наличку карты у него все заблокированы все все понимают но никто ничего сделать не может потому что нет механизма списания потому что алиментный долг это блин святое еще раз, господа бояре, если вам кто-то вякнет про то, что в России не платят алименты, смело отвечайте, в России не платят алименты примерно 1% граждан и сумма их алиментов увеличена раза в два с помощью неустойки алиментам напоминаю что для любителей пруфов все ссылочки находятся в описании ссылка на саму статью ссылка на телеграм-канал семейного фронта и кому надо ссылочка на юриста подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока